«Приветствую друзья! В 2009 году в прокат вышел фильм «Добро пожаловать в зомби -ленд». Режиссером картины стал на тот момент еще начинающий свой путь в киноиндустрии Америки Рубен Фляйшин, снявший несколько сериалов и фильмов для ТВ. Съемочный процесс занял всего 42 дня, и в итоге получилась отличная трэш-комедия о зомби и конце света. Фильм начинается с краткого экскурса в жизнь парнишки Коламбуса – Чудом оставшегося в живых в развернувшемся на планете Земля зомби-апокалипсисе, для демонстрации которого, естественно, выбраны Соединенные Штаты. У него нет каких-либо выдающихся качеств, обычно присущих выживальщикам. Напротив, он трусливый, а потому оставаться в живых ему помогает ряд правил, которые он сам для себя разработал. И первое правило – всегда быть в форме. Как в том бородатом анекдоте про двух геологов, встретивших медведя. Залог выживания не в том, чтобы бежать быстрее медведя, чтобы обогнать товарища. Второе правило гласит – мочи зомби наверняка. Не уверен? Делай контрольный выстрел в голову. Чем больше времени проходит с начала катастрофы, тем длиннее становится список правил. И вот однажды Колумбус встречает другого выжившего – Талахаси, который будто бы наслаждается происходящим вокруг и бесстрашно мочит зомби направо и налево. Они объединяют усилия, чтобы продолжить путешествие на восток страны. В одном из супермаркетов, на свою виду, они встречают двух безобидных на первый взгляд девушек, которые обманом забирают их автомобиль и все оружие. Мужчины пускаются на поиски беглянок, в надежде вернуть свое имущество. Кому-то юмор может показаться жестоким, даже черным. Особенно в части демонстрации эффектных способов уничтожения зомби. И да, это зомби-карти можно прикрутить циничности, но это никак не умаляет тот факт, что фильм полон задора, искрометного юмора и остроумных диалогов. А вот ужасов как таковых в этом фильме ужасов совсем немного. Здесь, конечно, есть склизкие гниющие мертвецы с ног до головы, покрытые брызгами крови и ошметками плоти, которые рассматривают появление людей поблизости как приглашение кометы. Создатели сделали их довольно шустрыми, что соответствует современному представлению кинематографа о зомби. Но все-таки основной упор сделан на отношения между выжившими людьми. Менее радоваться мелочам даже при конце света. Герои совершенно разные по характеру и все-таки им удается найти общий язык, а может просто в сложившихся обстоятельствах выбирать не приходится. В данном фильме уже многим понадоевший, но все еще активный жанр зомби-катастроф подан он свежом и непринужден. Лирические отступления не оставляют загостного впечатления и довольно быстро сменяются юмором. Масштабный финал демонстрирует зрителю эпическую сцену сражения которую как нельзя лучше описывать слоган картины «Живой, мертвому не товарищ". И вот, спустя ровно 10 лет на экранах выходит сиквел «Зомби-Лэнд. Контрольный мистер», за который режиссер Рубин Фляшев взялся, как только закончил работу над «Веномом» в 2018 году. В фильме с последних событий минуло только три года, которые полюбившиеся в первой части герои провели вместе. За это время они стали настоящей семьей. И даже решили поселиться на ПМЖ нигде не где-нибудь, а в резиденции американского президента. В самом начале фильма Коламбус проводит краткий экскурс в историю этих трех лет и растолковывает зрителю, что не все зомби одинаковые. Они, впрочем, как и люди, есть умные и глупые, проворные и медлительные. Проходит совсем немного времени, и в силу ряда причин героям предстоит снова пуститься в путешествие по стране, во время которого они узнают, что даже зомби способны эволюционировать. Теперь появился новый вид нежити – «Неубиваемые», которым наши герои присваивают звучное прозвище «Т-800» по аналогии с «Терминатор». Интересно, но за все это время мертвички не утратили своей привлекательности под лучами американского солнышка. Они все так же бодры и веселы и готовы отужинать первым встреч. Во второй части фильма героям встречаются и другие выжившие, в которых сценаристы грамотно вписали в повествование выделимые, хоть и второстепенные, но и весьма интересные роли. Не стесняются их убивать и тут же возвращать зомби-опричьи. Невозможно не заметить множество отсылок как к первой части, так и к другим фильмам. И это добавляет сюжет оригинальности. Фильм создан для понятия настроения, а потому требовать с него как с высокохудожественного произведения не стоит. Обе части могут похвастаться отличным актерским составом. Главные герои – Джесси Айзенберг, Вуди Харрисон, Эмма Стоу и Эбигейл Пресли. В первой части успел засветиться Билл Мюррей, сыгравший самого себя в недолгой, но весьма запоминающейся сцене. В секрете же актерский состав дополнили Зои Дойч и Розали Дорсо. Отличный комедийный фильм, оставляющий приятное послевкусие и щедро расстающий хорошее настроение всем желающим. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и тогда мы обязательно увидимся снова. Пока-пока!